Аллах. T-tun.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 Wait.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 Уже. блин, зараза. Сюда Эй, я знаю, ты здесь, выходи. Куда она делась? Есть кто дома? Дома Черт. Блейк. Это Хлоя. Блейк.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 Думаю, нам придется отложить сие деяние на некоторое время. Не беспокойся, сладенькая. Я скоро вернусь. «Вот об этом я и говорил». Блейк? Блейк? «Адская ночь».